Внимание, спойлеры. Интересно, что кровожадный демон, как третья вышел на Аказы, не убивает женщин. Возможно, отец откроется в его истории, когда он был человеком. В этом видео расскажу историю и способности Аказы. Хакуджи. Настоящее имя Казы. Родился в очень бедной семье, его отец долгое время болел. Пытаясь достать отцу лекарства, он совершал кражи и был пойман чиновниками. Из-за краж ему набили татуировку преступника, которую мы можем в лицезреть в аниме. Хакуджи продолжал красть, пока его отец не повесился. В записке отец написал, чтобы он жил своей жизнью, не беспокоясь о нем. И что он не будет принимать лекарства, если они были получены воровством. Хакуджи был изгнан из Эда и пришел в ярость. В порыве гнева он встретил человека по имени Кейзо, владельца дадзё, не имеющего ни одного ученика. И он набросился на Кейза. Хакуджи в сухую проиграл. После Кейзо взял ее к себе, чтобы Хакуджи ухаживал за его больной дочерью Коюки. В свою очередь Хакуджи очень заботился о Коюки и начал обучаться у Кейза. Благодаря атмосфере дадзё ему стало спокойно в сердце и он мог дышать во все легкие. Хакуджи исполнился 18, а Коюки 16. Она уже поправилась все это время. Кейзо предложил Хакуджи унаследовать его Дадзё и взять жены Коюки. Чувства Коюки и Хакуджи были взаимны. Тогда он поверил в надежду, что он сможет жить так же, как и все люди. С того момента он был готов отдать свою жизнь, дабы защитить обоих. Однако... Произошла трагедия, Кейзо и Каюки отравили. Поскольку другие дадзё не могли победить в честном бою Кейзо, они решили отравить воду в колодце. Вместе с ним умерла и Каюки. Хакуджи был в шоке, он винил себя, что всякий раз, когда случается беда с его близкими, его постоянно нет рядом. В безумном гневе Хакуджи напал на соседней дадзё. Он расправился со всеми учениками дадзё голыми руками, разбивал черепа, повреждал внутренности, что даже некоторые тела невозможно было распознать. Услышав этот инцидент, Туда прибыл сам Мудзан. Мудзан был удивлен, что убийца не демон, а человек. Пробив пашку Хакуджи, Мудзан перелил ему свою кровь. Впоследствии Хакуджи стал демоном. Став демоном, он забыл свои воспоминания и гнался за силой. Являясь уже Аказы, у него остались принципы. Не убивать женщин. Возможно, из-за каюки. Даже Мудзан дал согласие Аказе, что тот может не убивать женщин. Как мы видели, Аказа ненавидит слабых, сразу же хотел убить Танжера и его друзей. При этом он очень уважительно относится к сильным, показывая свое уважение. Ненависть к слабым зарядилась из-за людей, отравивших Кейзу, ибо слабаки не могли победить Кейзу, и им пришлось прибегнуть к такому последному способу убийства. Не буду точно обозревать внешность Аказа, как вы же указывал, татуировки у него присутствовали давно. Когда Аказа использует свою способность под названием под ним появляется круг в виде снежинки снежинка отсылает на заколки каюки как демон трети высшей луны оказа очень силен он с легкостью победил стал по пламени рингоку ранее заявив что уже убивал других столпов между Аказой и рингоку огромная пропасть стиля в их поединке оказа не дрался в полную и использовал только руки пошатнулся оказа во время того как рингоку показал свою сильную волю и не дал уйти Аказе. а ему нужно было поскорее отступить в тень ибо солнце почти что зашло оказа в полной мере показал свой массивный при сражении с Танджирой и Гио. Оба использовали метки, а Танджер — танец бога окня. С общими усилиями обоим удалось отрубить голову Акази. Но не тут... Он начал превращаться в нечто иное, то есть регенерировать голову. Вот-вот он убил бы Гио и Танзера, однако сплыли воспоминания, и он решил переправить атаку на себя. Его тело начало снова регенерировать, но Аказа потерял волю к жизни и умер. Перед смертью Аказа вроде вышел из-под контроля Мудзана, так же как и Тамайо и Енецука. Доума, когда упоминал о том, что Аказа не есть женщин, отметил, что из-за этого его развитие в плане силы замедлилось. Аказа был давно превращен в демона, нежели Доум. Однако Доума не отказывал себе в виде и перескочил по рангу Аказу, хоть он был младше. Аказа владеет магией демонической крови, называемой техникой дислоцирования. Благодаря этой технике он может использовать атаки, похожие на ударные волны, и узнавать расположение противнику, чувствуя их ауру. Стиль боя Аказы совмещен с его демоническими способностями и видом боевых искусстворию, которым владел будучи человеком. Большинство его атак сопутствуются сильными ударами ног и рук, и с невероятной скоростью и разрешительностью он может ломать землю под собой, ломать клинки и протыкать своих врагов, делая их пончиками. Самым выделяющимся способностью является Компас. С помощью нее он может чувствовать боевую ауру противника и предвыгадывать атаку. Когда у Танзера пропала боевая аура, он не успел среагировать и лишился головы. А Каза осознал, что слишком сильно доверился Компасу. Стоит отметить его быстрое заживление ран, оно настолько быстрое, что хватает мгновения, дабы зарегенить себе руку. Даже без головы его регенерация была на высоком уровне, как его сила в целом. Техники оказы настолько быстрые и множественные в плане волн, что Штильгио не может отбить все. Название многих техник Аказы связано с фейерверками, что отсылает к его прошлому. Когда он был человеком, он обещал Каюке Миссии посмотреть на фейерверки. К примеру, двойной демонический фитиль, удар светового потока, кольцо тысячелет звезд, 10 тысяч листьев сверкающей ивы, голубо серебряно неспокойно заход солнца. Аказа не приходит болтовать, но любит общаться с людьми. Ну и конечно, предлагать им стать демоном, если собеседник сильный человек. Я вообще не хотел делать видео по персонажам, поскольку по кардэ жопой из столько обзоров. Но кое-кто беспрестанно писал в комментариях сделать обзор на Аказу. Ну и вообще у меня идей-то тоже нет на видео. Какие мотивации, ибо рекламу в России отключили. Ну на этом у меня все, всем пока.